На этом загадочном диске 13 пугающих видеофайлов с разными людьми и одна картинка X. Все они как-то связаны, но как разгадать эту загадку и что случится, если я ее разгадаю? И от чего мне стало еще страшнее? На одном из файлов есть я. Привет, я Any Magic и сегодня Совершенно неожиданное видео даже для меня Мы с вами будем изучать очень странную посылку, которую я получила И конкретно видеозаписи на вот этом вот жестком диске, который был внутри И можно сказать, это будет целое расследование И даже я еще не знаю, к чему оно нас с вами приведет кстати, посылку эту я получила не как обычно, в абонентском ящике на почте, а мне подложили ее прямо под дверь. Очень актуально. Бесконтактная доставка. Ведь, ну, мы правда с вами сейчас находимся в такой ситуации, когда для своей же безопасности и для безопасности других людей лучше сидеть дома Но даже дома, ну, согласитесь, хочется сидеть с комфортом Особенно таким людям, как я, которые постоянно находят какие-нибудь себе приключения, даже находясь дома И не очень любят готовить. А вкусно кушать очень хочется, так что вот я, например, постоянно заказываю Яндекс Еду. Нет, я сейчас серьезно вообще, как бы, чем меньше люди таскаются по всяким общественным местам, улицам, кафе, ресторанам как раз. Тем меньше шансов у вируса распространиться Так что это очень ответственно, между прочим Вот посмотрите, сколько у меня заказов И адрес уже вбит, и телефон, и карта для оплаты привязана Это не шутки, хватит, ребят, ходить везде Тут есть любые рестораны, их миллион просто Все, что хотите, время доставки не больше, чем вы в кафе заказ ждать будете Я вот иногда беру азиатскую или какой-нибудь фастфудик Но это иногда Обычно я беру что-то простое, типа супчик, салатик, десертик Или прям в поиске забиваю что я хочу и в этом приложении оплата только без наличным способом это очень важно и хорошо потому что именно через вот эти вот бумажные деньги вирус распространяется намного сильнее а еще у меня есть знакомая бабуля которую я хотела научить пользоваться яндекс Лавкой чтобы она как мы с вами продвинутые люди не вынуждена была ходить в эти магазины стоять в очередях искать эту гречку а просто сама заказывала продукты разные какие-то хозяйственные товары но у нее и... Йо... Вот что-то вроде вот этого Вот такой вот старый телефон, на котором нет приложений И я сама прям в лавке заказываю все, что ей надо Помогайте старикам Для вас вообще ничего сложного Каких-то 10 минут в день Тут все понятно Раскидано по категориям, как в супермаркете От хлеба и овощей до детского питания и батареек Можно даже ее котику еды заказать Получается, я сама не участвую в скоплении этих людей в магазинах Бабулечка тоже не ходит, чтобы с ними не контактировать А ей все привозят просто домой Помогайте, пожалуйста, это сейчас нам всем очень важно И раз уж уже вот заговорили о изоляции, всем и дома Но иногда нужно что-то передать по работе Или другу, родственнику, какие-то вещи, что-то там отправить А сейчас лучше вообще ни с кем не контактировать И на улицу не выходить Вот, например, в Яндекс Такси есть тариф доставка Вот мне нужно сейчас подруге отправить вещь Я просто вызываю такси, беру тариф вот этот именно доставка И выбираю опцию от двери до двери Водитель приезжает, берет это, отвозит на ее адрес и заносит прямо до квартиры И даже не надо выходить И вот правда, в самой сложной ситуации сейчас находятся те, кто обязан работать И помогать нам, с вами сидящим дома, это врачи, водители Курьеры. Без них нам с вами было бы сейчас очень тяжело, а им нельзя сидеть дома в безопасности. И за это мы с вами должны быть им благодарны. Надевать маски, бесконтактно передавать все через сумку. Я вот в приложении... Стала пользоваться такой штукой. Чаевые водителю такси или курьеру. И это единственная наша с вами возможность отблагодарить их за их непростую работу без всяких наличных. Так что, пожалуйста, давайте будем ответственными и спасем человечество лежа дома на диване. И как раз вместе погрузимся в расследование загадочных файлов. Кадры начала этого видео я снимала несколько недель назад И с тех пор произошло очень много всего Но давайте по порядку Первый день, когда я только получила эту посылку, я ужасно загорелась с желанием расследовать и понять, кто и зачем мне прислал этот диск и что все это значит и разобраться в этом вместе с вами. Папка с названием 13. Внутри папки 14 файлов. 13 видео и одна картинка X. 7 файлов названы от 1 до 7 плюс буква. Буквы P, E, C, A, T, U, M. Причем файл номер 3 это мой, мой кадр из видео про Момо, где я бросаю MacBook. Не все видео, а только этот кадр. Еще 6 файлов не по порядку. 1, 4, 5, 7, 8 и 9 с буквой I. И 14 файл будто нарезка из трех картин. В марте я побывала в Питере и ходила в Эрмитаж. После я захотела изучать живопись. Купила много про художников очень много, очень-очень много, и среди них был художник 15 века Иероним Босх. Поэтому картины я узнала. Это оказались кусочки из трех его известных произведений «Страшный суд», «Семь смертных грехов» и «Сад земных наслаждений». И приглядевшись к его картинам, я подумала. Мы пытаемся искать мистику в чем-то несуществующем. А реальные картины Босха – сплошная страшилка, созданная по-настоящему жившим человеком. Жуткие комиксы 15 века просто. В этом точно есть какой-то смысл. Его не может не быть. Думала я в те дни и писала супер-пупер-мега сценарий для расследовательского ролика. Мое желание разгадать эту таинственную загадку от неизвестного и раскрыть его личность не угасало. Это потом. Все стало становиться только хуже. И хуже. К смыслу этого файла X с тремя картинами я решила вернуться позже. Потому что кому нафиг интересны картины великих художников 15 века? Хотя. Ай. Как я поняла потом, они и должны стать разгадкой этой сложной загадки. Но я сначала занималась видеофайлами. Каждый из них оказался посвящен определенному человеку. Возможно, этих людей вы даже знаете, потому что кто-то из них очень известный, а кто-то не очень, но все эти люди из интернета. И в мою голову постоянно приходили самые разные догадки. ПОСТОЯННО. Шли дни, но мое расследование продолжалось. В один день я просыпалась с мыслью о, как же будет им интересно расследовать каждый файл вместе со мной и найти разгадку и узнать отправителя!» В другой день я просыпалась с мыслью «Кому это вообще интересно, кроме меня, блин?» Даже если в мире существуют люди, которым это интересно, то есть еще такое существо... YouTube. Твоему каналу меньше года? Нет, ему намного больше. Ты снимаешь одно и то же постоянно? Нет, я стараюсь снимать разнообразные... Ты хотя бы снимаешь идиотские челленджи? Нет, но неужели всем нужны эти... Чилинг! Ты беременна? Больна? Тебя хотят убить? У тебя с кем-то конфликт? Нет! Окей, тогда что ты хочешь вообще тут делать? Я хотела создавать контент, объединяя в своем творчестве разные жанры. Но все же интерес не угасал до конца. Мне хотелось увидеть отправителя, задать ему главный вопрос. Зачем? Во мне теплился огонек надежды. И я решила продолжать. Самый первый файл в папке 13 называется 1P. Это кадры какой-то очень странной девушки в маске из ТикТока. Я нашла ее аккаунт. Он называется Bon Skinny и у нее больше 125 тысяч подписчиков, даже больше, чем у меня в ТикТоке. Но это был необычный аккаунт ТикТокера. Ее страница это сплошные криповые, пугающие и странные ролики, словно их снимает сумасшедший человек. В некоторых она даже ходит в туалет по-большому и по-маленькому Исполняет безумные танцы Показывает свои жуткие рисунки Кукол Короче, всякая странная жесть по ошибке, тогда еще не поняв, что важен был не весь ее аккаунт, а только один кадр именно в этом файле, я стала искать всю возможную информацию про нее. Я обнаружила, что в иностранном ютубе некоторые люди проводят целые расследования этого тиктока. Да, в иностранном ютубе оказалось больше людей с высоким IQ. Итак, что мне удалось выяснить. Она говорит, что ее зовут Бонни. Судя по развитию тела, она явно не ребенок. Она абсолютно всегда в маске клоуна, это и делает любое видео криповым. Она Я разговаривает то разными эмоций, голосами, с разными эмоциями, то абсолютно это. нормально. Я Она странно двигается и танцует. Она показывает различные пугающие вещи и совершает разные явно неадекватные поступки. Мое расследование продолжалось уже не первый день. Мой мозг постоянно одолевали личности внутри меня. Это никому не надо. В конце концов, YouTube просто снова пошлет тебя на. Это интересно тебе, поэтому делай то, что интересно тебе. Неважно, к чему это приведет. Хватит. Совершила ли я ошибку, начав копаться в этой информации? Да. А еще? Из всего, что я нашла в интернете, получилось несколько теорий про эту бонскинни из первого файла. Теория первая, она была похищена и кто-то держит ее в заложниках. Она снимает в разных частях дома, в том числе в ванне и туалете. Гараж, спальня. Кстати, у нее есть две милых собачки. Розовая комната, недостроенное помещение. У нее круглосуточно есть телефон с оплаченным мобильным интернетом или Wi-Fi, чтобы выкладывать все это. Сомнительно, что похититель позволил бы такой заложнице, тем более, что она периодически ходит, бродит одна, в том числе и во дворе, и давно уже могла бы показать свое лицо в кадре и сообщить родным или в полицию о похищении. Теория вторая. Девушка осталась без близких и сошла с ума. Она не похожа на Маугли, она далеко не худая, не такая уж грязная, подстрижены ногти, а иногда и покрашены. У нее есть две довольно упитанные собачки. Откуда она берет деньги? Еду, одежду, игрушки, куклы. В конце концов, откуда она взяла маску? Если она просто сумасшедшая, брошенная на самовыживание. В каких-то кадрах она сидит в собачьей клетке и подпись гласит, что приемный отец наказал ее за побег. В таком случае вся семья поехала кукух и им всем нужна медицинская психологическая помощь. В своих комментариях к видео она пишет про мистера Мэна. Мистера мужчину в переводе на русский и иногда выкладывает жуткие 18 плюс видео и пишет в описании про то, что мистер Мэн это любит. Периодически она упоминает свою старшую сестру, которой принадлежит розовая комната. Короче, вряд ли она живет в одиночестве. Это специальный рекламный проект для продажи жутких артов, которые она постоянно делает и показывает в своих тиктоках. Но разве тогда не должно быть ссылки на сайт или соцсеть, где это можно приобрести? Теория четвертая. Это АРГ. Игра в альтернативной реальности. Квест, в котором нужно искать подсказки и проходить их. Но разве не было бы тогда в этом какой-то логики сюжета, а не просто набор непонятных жутких видео? Нет. Теория 5. Все сделано нарочно. Она не сумасшедшая, а просто хорошая актриса. И все это продуманный хайп для любителей крепоты. Любой профессиональный доктор скажет, что ее поведение, изменение голоса, повадки, действия, поступки указывают на то, что никакой актер не смог бы сделать такое с собой. В некоторых иностранных расследованиях на ютубе доктора даже ставят ей диагноз. Теория номер 6. Она реально больна, у нее психические проблемы и она просто делает все, что ей взбредет в голову. Даже не понимая, что это ненормально, ведь ненормальный не понимает, что он ненормальный и делает что-то ненормальное. Для него все то, что он делает, это нормально, а нам кажется безумием. Ну, а ближайшее окружение, возможно, даже не знает о ее тиктоке. Факт очень хорошо подтверждается тем, что она говорит, что скучает по деби. Может быть, даже имея в виду саму себя в прошлом. Вместо заброшенного дома показывает обычный нормальный дом, куда ее, видимо, не пускают. Возможно, ее кормят и поют какие-то люди или даже родственники, а большую часть времени она проводит как дикарка в заброшенном доме, и ею никто не занимается. И эта теория больше всего похожа на жестокую, но реальность. В моем расследовании встал важный вопрос. Ну и нафига мне эта информация, а? помогает изучению файлов Или нужно сначала изучить все 13 видео Вот она, ошибка Важны были не мои теории А именно этот видеофайл, который на диске Именно кадр, который использован в видео В этом кадре Бонни находится не в состоянии танца, психоза и агрессии Как это бывает чаще всего в ее тиктоке А практически ничего не делает Она грустная, в унынии А уныние, апатия, безделье Это... Первый грех среди семи смертных грехов. Да-да-да, тот файл X с картинами должно быть очень важный. Семь грехов, семь видеофайлов с буквами. Первый файл первый грех. Во втором файле находилось видео ASMR ютуберши по имени Кейт Яб, у которой на тот момент было 666 тысяч подписчиков. Милое совпадение. Она снимает довольно странное ASMR-видео, где ест пугающе быстро с завязанными глазами. И о ней тоже ходит множество таинственных теорий, в том числе и о том, что она заложница маньяка. В моей папке номер 13 был файл, где у нее выпали зубы, пока она ела. Второй файл, второй грех, чревоугодие или обжорство. Мне очень захотелось изучить и ее канал с самого первого видео раскрыть эту тайну, и развеять все мифы вокруг нее, и поделиться этим разоблачением с вами. А еще у меня оставалось 11 файлов, в том числе и со мной, и неизученный X-файл с картинами, который, как мне теперь кажется, является разгадкой, ключом ко всем видео. А еще меня стал сильнее волновать вопрос, кто мне это прислал и зачем. А еще а еще, еще в какой-то из дней я уже занялась мистическим каналом Кейт Яб, а потом посмотрела на свой цветочек на столе. Потом в окно, потом на свою кнопку YouTube и подумала: Да ну нафиг! И уже стала уходить из комнаты, как зазвучал голос. Неужели ты вот так возьмешь и все бросишь? Чей это голос? Подумала я кто говорит со мной. Но это был, как обычно, голос в моей голове. И что же мне делать? Довести вместе с вами это расследование до конца и изучить каждый файл подробно? Или же уже пора снять видео прощание, похоронить этот канал навсегда? И позвав с собой только самую преданную аудиторию создать новый Привет, я...